Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Каждый раз, когда результат расчета требуется представить в виде отчетного документа, мы обращаемся к функции печати. Для этого достаточно на панели инструментов нажать на кнопку «Печать» и на экране появится окно «Печать документов. Обращу ваше внимание на некоторые разделы вкладки «Общие», которые находятся в правой части окна «Печать документов». Дополнительные подписи. Назначение этого раздела очевидно, но как им пользоваться? Вот выходная форма локальной сметы. В конце документа указаны подписи «Составил», «Проверил», в окне печати в разделе Дополнительные подписи введу информацию о лицах, которые будут участвовать в согласовании документа, например, технический надзор и отдел материального снабжения. Здесь же можно указать, в какой части документа будет расположена их подпись. Теперь список подписантов в конце документа выглядит так. Сейчас в списке дополнительных подписей я указал две строки с названием «Отдел материального снабжения» с фамилиями разных специалистов. В выходной же форме отображена только одна строка. Какой из строк из дополнительных подписей отобразить в выходной форме регулируется флажком в графе «Печать». Отсюда понятно, что перед выводом документа на печать можно отрегулировать состав этих подписей. И еще важное замечание по этой функции. Для того, чтобы дополнительные подписи были выведены на печать, в настройках раздела «Составил-проверил» необходимо поставить флажок «Печатать до подписи». Помните, что для каждого варианта выходной формы набор настроек индивидуален, в том числе и набор дополнительных подписей. В разделе «Экспорт» Вы можете указать папку, где будут сохраняться файлы в форматах Word и Excel с созданными вами документами. Это может быть папка, расположенная на вашем рабочем компьютере, а также и сетевая папка. Но не забудьте поставить управляющий флажок «Экспорт в папку». В разделе «Экспорт» вы найдете еще одну интересную функцию с названием «Все Excel. Она выполняет групповую выгрузку локальных смет в один файл Excel по выбранной вами форме. Установите флажок. Выберите вариант группа смет из текущей объектной сметы или все локальные сметы из текущего проекта и нажмите кнопку Excel. В результате вы получите один файл Excel в котором будут расположены все локальные сметы текущей объектной сметы или проекта, каждая на своем отдельном листе. Точно такая же функция есть и в окне печати актов выполненных работ. В файл Excel выгружаются все акты по текущей локальной смете, текущей объектной смете, либо все акты текущего проекта. В правой части окна печать документов находятся параметры настройки выходных форм. К сожалению, без них никак не обойтись, а в некоторых случаях даже появляется желание дополнить этот список. С помощью кнопок на вертикальной панели инструментов список параметров можно развернуть или наоборот свернуть. С помощью знака плюс с левой стороны от названия раздела можно развернуть параметры отдельного раздела. Флажками вы регулируете объем информации, отображаемой в выходной форме. Конечно, каждый раз выполнять настройку нет необходимости. Установленная комбинация флажков сохраняется и при следующем сеансе работы с окном печати она будет точно такая же. Вы знаете, что набор параметров индивидуален для каждой формы. Если вы считаете, что нашли для себя некий стандартный набор параметров для печати большинства своих документов, то можете этот набор настроек сохранить в отдельном файле. Во вкладке «Состав» в контекстном меню есть специальный пункт «Выгрузить настройки». В созданном файле хранится установленная комбинация параметров настройки для всех выходных форм. Если в процессе работы с отчетными документами вы меняли настройки и не только для отдельной выходной формы, то с помощью операции загрузить настройки вы можете восстановить свой стандартный набор параметров. Подведу итог. Окно печати сметных документов обладает очень важными свойствами. Мы рассмотрели с вами свойства управления дополнительными подписями в документах. Вы можете применять в своей работе операции групповой выгрузки локальных смет или актов выполненных работ. Это значительно ускорит вашу работу. Используйте функцию выгрузить-загрузить настройки выходных форм для быстрого восстановления вашего стандартного варианта оформления выходных форм. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.